Сегодня у нас в гостях, как обычно, психолог Наталья Моглакова. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну, мы возвращаемся опять к теме домашнего насилия, потому что мы ее затрагивали очень так поверхностно и как-то пунктирно, а она требует э, серьезной проработки. И э, мы разделили ее на несколько частей, и сегодня мы поговорим о э, том, что бывает э, предварительное, так скажем. Потому что, когда мы говорим о физическом насилии, то это уже поздно об этом говорить. А мы сейчас будем говорить о нефизическом насилии, то есть э, вербальном, связанном э, со словами. И, то есть э, э, насилие, которое э, идет не через э, силу э, воздействия физического, а морального и нравственного и так далее. Прежде всего, хотелось бы начать с того, что насколько такой сценарий возможен. Мы уже говорили, что когда та же девочка видит в семье насилие со стороны отца по отношению к матери, то она это воспринимает чуть ли не как норму. И, наверное, она тянется к таким сильным мужчинам и выбирает себе партнера именно противоположного ей, если она сама слабая. То есть это изначально уже предрешено, что слабые женщины выбирают сильных мужчин. Ну, тут, конечно, Евгений э, в кавычках слово «сильный», потому что как раз-таки такое поведение мужчины говорит о его слабости. Это не сильный мужчина, это мужчина, у которого низкая самооценка. Потому что когда у человека здоровая, хорошая самооценка, он никогда не будет э, уменьшать женщину, оскорблять, тем более применять какое-то физическое насилие. Ну и как вы правильно сказали, что физическое насилие начинается не сразу, все начинается со слов каких-то действий, а иногда из отсутствия каких-то действий, наоборот. То есть по факту, конечно, если девочка, хотя, знаете, с насилием ведь мужчины тоже сталкиваются, об этом мало говорится, Но на самом деле это тоже распространено, я думаю, что как раз то, о чем мы сегодня будем говорить, мы эту тему поднимем, и как женщина проявляет насилие по отношению к мужчине, я считаю, что об этом тоже важно говорить, потому что у нас есть определенная, знаете, уже манера поведения в обществе, когда женщина даже не осознает сама, как она своими какими-то словами причиняет э, тоже боль и оскорбление своему мужчине. А вот я хотел уточнить, вот когда мы говорим о каких-то э, вещах, связанных со словом, э, где проходит грань, когда э, наступает уже можно сказать, оскорбление или унижение. Если, например, э, мужчина по отношению к женщине э, что-то ласково говорит, ну, ты моя дурочка там, или что-нибудь в этом роде, э, где, как, как понять, что он переходит какую-то грань, и это уже не, не смешно, что он тебя называет дурочка, а это уже на, наступает вот э, такая вот э, словесная агрессия, и он тебя хочет унизить. И э, когда он говорит дурочка, он имеет в виду э, не просто так, что ты дурочка, а твои не низким свинеспособности, то есть он э, несет э, тут дру, другой, более глубокий смысл. Как понять вот эту разницу между каким-то э, таким шутливым названием, да, дурочка там с переулочка, и с тем, что э, мужчина имеет в виду, действительно хочет тебя унизить, как-то оскорбить? А вот знаете... Вообще, надо всегда ориентироваться не только в семейных отношениях и в рабочих, в любых, а на то, что я чувствую внутри. Если я чувствую при этих словах боль какую-то, да, я чувствую, что на меня эти слова унижают, неважно, вот это слово, которое вы сейчас сказали, да, дурочка, либо какое-то другое. Если я чувствую, что мне это причиняет боль, то я должна людям, которые рядом со мной, сказать им, что мне это неприятно, и со мной неприемлемо так разговаривать. Мне неприятно, да. Если же мужчина повторяет это второй-третий раз, здесь мы явно уже понимаем, что человек не прислушивается, ему безразлично да, чувства партнера. Вот здесь уже мы об этом говорим. Если человек уже предупредил, что ему это неприятно и доставляет боль, а партнер не отреагировал, то это говорит о том, что уже здесь есть психологическое насилие. А я хотел бы, чтобы поговорили о таком понятии, как газлайтинг. Во-первых, объясните, что это такое для несведущих. И более подробно давайте остановимся на этом термине. Ну, газлайтинг – это достаточно, может быть, широкое понятие. Ну, и под ним чаще всего подразумевает именно вербальное насилие такое, да. Когда как бы ты человеку… Ну, вот чаще всего почему-то образ именно мужчины приходит, да, когда он делает какие-то вот такие замечания, как вы сейчас сказали, как ты моя дурочка или что-то такое. А партнер обижается, например, и говорит, ну там, ты меня обидел, или что, да, мне обидно там это слышать. Он говорит, ну да ты что, я под этим ничего не подразумевал. То есть как бы человек еще на себя не берет ответственность за свое поведение. Но газлайтингом может быть обесценивание каких-то поступков человека, каких-то действий. То есть это когда происходит обесценивание личности, если вот коротко так сказать, да, рядом с собой. То есть не признание каких-то заслуг и выставление, что, ну, как бы я все делаю классно, а это ты меня не понимаешь, Ты не понимаешь, что я тебе благо несу через твои слова, действия. Я тебе подсказал, что ты толстенькая. Да, ты вот не начал, ну как бы как раз, ну как бы я же доброжелательно к тебе отношусь, тебе типа сказал, что ты толстенькая, значит, ты должна начать худеть, как бы это же хорошо, я тебе делаю. Mm -hmm. И постепенно происходит вот такое унижение личности партнера. Да. А Вот я знаю, что из причин возникновения такого насилия является низкий уровень образования и низкий социальный статус, имеется в виду не жертв, а агрессоров, да, или, как мы сейчас называем, абьюзеров, да, очень модное такое слово. А как это взаимосвязано, что у человека, например, низкий уровень образования или низкий социальный статус с его агрессией, с его попыткой, может быть, это комплекс неполноценности или что-то в этом роде? вот смотрите, опять же, если мы будем говорить, да, то мы должны с вами понимать, что насилие есть не только вот, да, где низкий уровень образования, оно есть в любых слоях, любым образованием бывает очень мощный уровень насилия и среди достаточно образованных людей, да? То есть мы не исключаем, что образованный человек, вот эта прослойка, она абсолютно лишена. Мы с вами знаем даже громкие дела какие-то по России, да, и по другим странам, где э, просто покрывается это насилия где люди обеспечены и образованы. А с тем, что более распространено насилие именно среди людей, у кого низкий уровень образования, это чаще всего еще и бывает же и в семьях, где выпивают, да, где да, да, низкий уровень общения, культура, это понимаете, как э, очень известное такое есть понятие, что у нас формирует наш круг общения. Понимаете, то есть низкий уровень образования, это обычно какой-то определенный круг общения, там вот и алкоголики, и наркоманы могут встречаться, ну, то есть достаточно такая прослойка, да, людей, которые вращаются, кто-то из них может общаться с теми, кто даже сидел в тюрьме, да, соответственно, там и уровень речи другой, да, мы знаем, что там много может быть и мата, и островлений других то есть это, знаете, как жить по понятиям, да? вот, то, есть, то есть сама по себе, знаете, вот энергетика, это как, знаете, вот если губку взять, если мы окунаем ее э, в чистую воду, да, мы достаем чистую губку, если мы с вами окунаем в грязное болото эту же самую губку, то она как бы пропитывается вот этой грязью, вот, я думаю, что это связано с этим, потому что человек постоянно, он пропитан этим, он в этой энергии живет, он общается с таким уровнем людей, а там это норма, то есть люди чаще всего, я думаю, что даже вот каждый из нас сталкивался, и мы, возможно, где-то в жизни тоже применяем на стиле по отношению к другим, просто не замечаем. Мы вот с этим соприкоснулись, где-то это было нормально. А вот для них, вот, где низкий уровень образования, да, обычно это ну, более менее обеспеченные люди, вот они в этом, в этом живут, понимаете? Мы в чем выросли, мы то и считаем нормальным. То есть если мы выросли, допустим, в семье, где много матерились, да, то есть для нас мат это вообще естественно, курить это естественно, то что взрослый человек выпивает, ну само собой, ну, уже такой ребенок растет и он знает, что 15 лет, он ну, уже пора выпить. То есть для него это ну, совершенно, он не видит в этом ничего плохого, почему? Потому что его родители так себя ведут, они так говорят, то есть для них это норма. А вот я знаю, что еще психологическое насилие подразумевает изоляцию, то есть вот партнер изолирует свою жертву от контактов с близкими, с друзьями, с родственниками и э, внушает ей ее неполноценность, что она без него пропадет, она никто, звать ее никак, и вот внушает вот эту мысль, что обесценивает личность, вот об этом расскажите немножко. Это тоже связано бывает часто с низкой самооценкой самого вот этого партнера, да, который он боится потерять изначально, да, тем самым он ограничивает. Это вполне возможно человек делать несознательно, да? не то, что он сидит прям план составляет, но у него такая модель поведения обезопасить себя, тем самым он вот запирает свою жену, скажем, в темнице, да? Вот. Бывает, что и женщина так делает, то есть она ограничивает своего мужа, например, он хочет развиваться как-то, она ему говорит, туда нельзя, сюда нельзя, и постепенно он ну, ложится на диван, да, и становится ей же неинтересным, ей же, то есть она же теряет уважение к нему. То же самое, партнер никогда не осознает практически последствий, то есть ограничивая своего близкого человека в контактах, мы сами же перестаем его уважать. Вот это происходит неосознанно, это модель такая, знаете, вот, ну, как бы, вот надежно себя обеспечить, то что он никуда, птичку в предку себе посадил, никуда она от меня не денется, да? как будто бы якобы такое счастье получится. На самом деле это только является разрушением отношений, но, возможно, неосознанным очень часто. И давайте в конце поговорим о том, как можно... Ну не то, что избежать, избежать это сложно, но как выйти э, достойно из этого, потому что мы понимаем, что вот этот абьюзер будет э, недоволен, если жертва захочет, так скажем, соскочить, извините за жаргон, а он будет ее преследовать, он будет ее пытаться возвращать. Э, как вот э, постараться э, уйти более-менее... Достойное, пристойное, я понимаю, что это очень сложно, особенно если мы говорим о какой-нибудь сельской местности, где все друг у друга на виду и нельзя поменять там район, уехать в другой город, а все находятся рядом. Да, вы правы. Такие отношения разрывать, и тем более, в принципе, их бывает можно и исцелить. На это, конечно, нужно время. Было, чтобы прийти к здоровой модели поведения, если оба партнера в этом заинтересованы, да, и они хотят сохранить отношения, то это возможно. Здесь, конечно, нужна работа с психологами, потому что если оба партнера из деструктивных семей, нужна очень большая работа над собой будет, но тем не менее, если у них есть заинтересованность, и самое первое, что я сказала, мы уже в рамках нашей программы говорили с вами о Боге, да, это молитва, это обращение к священным писаниям, это обращение к батюшке, духовного наставника себе найти. Мы без Бога ничего в жизни не можем сделать. Вот надеяться только на себя или только на психологию, психология бывает разная. Я рекомендую все-таки при решении своих жизненных задач использовать духовную психологию, где знания психологии сочетаются с знанием духовной практики, да, о том, что мы все-таки живем в мире Бога, а не то, что мы здесь такие полноправные хозяева, делаем что хотим. Потому что именно вот этот эгоизм, он и является причиной вот этих проблем в отношениях. Когда мы начинаем с вами жить по сердцу, когда мы осознаем, что мы живем в мире, где есть свои законы, законы любви, когда мы начинаем жить по законам любви, вот эти проблемы, они сами по себе потихонечку уходят. И я знаю много случаев, где люди исцеляются, конечно, это происходит не за месяц, не за два но первые результаты, они начинают появляться сразу же. Но я со своей стороны хочу сказать, что э, все-таки надеяться на чудо, что э, мы знаем уже модель поведения вот этих агрессоров, и э, они всегда обещают, что они справятся, да, что все будет хорошо. В общем, нужно э, очень осторожно относиться к этим словам. Э, в следующий раз мы уже поговорим о... Физическом насилии – это более такая, может быть, страшная тема, потому что мы знаем, что это может привести к летальным сходам. Я уже приводил разные примеры. Или увечьем, вот как было с Ритой Играчевой, да который муж отрубил руки. То есть бывают страшные случаи. Так что мы об этом поговорим в следующий раз. А я вас благодарю за этот интересный рассказ. И мы прощаемся до следующей недели. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, дорогие зрители. До свидания, Евгений.